Друзья, всем привет! Буквально два дня назад стартовал наш новый тарифный план в бизнес-игре Не Неработа. Называется он прогрессив. Соответственно, уже прошла генерация. Она происходила в течение суток. Мы уже получили свои начисления по генерации Дальше продолжаем стабильно работать старт, старт был действительно грандиозный Очень много людей участвует, очень много людей получили переливы И дальше продолжают получать Так что в принципе все только начинается Через 5 дней где-то начнутся наши еженедельные активации в этом тарифном плане Так что движ здесь намечается грандиозный Реально грандиозный, поскольку я здесь заработал только со старта практически полмиллиона рублей Сегодня мы будем выводить с вами крупную сумму денег на платежную систему ПР. Давайте сейчас посмотрим статистику по проекту. Была, соответственно, статистика, что 86 миллионов заработано. И после того, как состоялся старт генерация, соответственно, в, проект, в тарифном плане прогрессив, 110 миллионов стала общая статистика. Многие люди преодолели отметку в 1 миллион рублей. Евгений Ванин заработал 1 миллион 200 тысяч рублей, то есть преодолел отметку в 1 миллион. Алекс Павлов, это все люди из нашей команды, то есть команда у нас активная, дружная, мы друг другу помогаем соответственно и клонами, и переливами, и советами и обучением, и предоставляем воронки. В общем и целом, у нас команда довольно-таки классная, да, и при этом результаты тоже хорошие. Плюс я я приблизился к 1 миллиону рублей У меня уже общий доход в компании составляет 910 тысяч Рублей. Давайте перейдем в личный кабинет И я вам, соответственно, покажу Выплату. Во-первых, я дошел До 15 стола Вчера я расставил Автоматически расставились у меня тысяча клонов Потому что я закрыл первое место в прогрессе в 15 Тысяча клонов расставилось в структуру Из них 500 клонов пошли от администратора проекта То есть мы его закрыли своими аккаунтами Он свои клоны подарил нашим командам То есть мне и Павлу Козлову, да, нашим веткам Они вчера распределились по ним и встали кому-то переливом Я считаю это тоже отличный подарок от администратора Плюс также 400 клонов сгенерировались на 15 уровне и администратор нам подарил тоже по 200 клонов для того, чтобы мы продвинули свою структуру. Я вчера расставил 153 клона, сегодня буду расставлять еще 247. Расставляю я их активным своим партнерам, партнерам второй линии. То есть все ребята двигаются. Вчера в Basic многие получили начисления. Зайдите, кстати, проверьте свои личные кабинеты. Также зайдите в личные кабинеты, проверьте в тарифе Прогрессив. Там вчера 1000 клонов влилось в структуру. И продолжаем дальше активно работать. Если хотите зарабатывать такие же чеки, присоединяйтесь к нам, ставьте цели, добивайтесь, все реально. На самом деле очень много людей зарабатывает. Можете перейти в раздел лидеры, да, и посмотреть, какое количество здесь людей, которые, соответственно, зарабатывают отличные чеки, да. То есть смотрите, сколько я уже промотал. Тут люди зарабатывают 140, 130, 150 тысяч. Конечно же... Таких результатов добиваются только те, кто действительно этого хочет, кто действительно прилагает усилия и, соответственно, работает, строит свою команду. Перспективы у компании Суперский То есть еще будет добавлено в 2021 году Много сервисов, которые будут также приносить прибыль Но это конечно не тарифные планы Тарифные планы у нас их два Basic и Прогрессив. Оба имеют свою концепцию То есть тарифы тарифе Progressive мы накапливаем деньги И промежу... в промежутках получаем выплаты И доходим когда до 13-го, до 15-го стало Там получаем отличные выплаты На общую сумму более полутора миллионов рублей С каждого бизнес-места Также каждое бизнес-место Получает выплаты в третьем столе Смотрите, например, у меня сейчас в уровне номер один и в уровне номер два Видите, вот количество моих купленных мест, это мои клоны э, То есть 612, 118 И со временем вот эти вот бизнес-места пройдут до уровня номер три И в нем получат выплаты за счет ежедневных активаций И за счет большого количества клонов от моих партнеров с 15 уровня, с 10 уровня И давайте посчитаем, вот допустим здесь э, округлим 700 мест Когда они пройдут все третий уровень а со временем они пройдут, потому что компания долгосрочная И каждую неделю здесь, соответственно, десятка тысяч людей будут активировать э, по 100 рублей еженедельную оплату э, Давайте посчитаем 700 мест по 200 рублей выплата в уровне номер 3 Это 140 тысяч рублей потенциально вот эти бизнес-места могут заработать на уровне номер 3 Также все вот эти вот в, в четырех уровнях бизнес-места могут заработать по 1200 рублей на пятом уровне А это практически 1 миллион рублей то есть со временем здесь будет движение просто бомбовское и выплаты будут каждую неделю. Соответственно, чем больше у вас структура, чем больше вы работаете в течение недели, тем лучше движ у вас будет каждую неделю. То есть он будет усиливаться, усиливаться и усиливаться. Сейчас давайте выведем средства. Выводить буду на платежную систему PR. Выведу я 270 тысяч рублей. Итак, давайте введем сумму 270 тысяч рублей. Далее финансовый пароль свой прописываем. Записывайте обязательно финансовые пароли. Блокируйте платежные методы, которыми не пользуетесь. В общем, относитесь к своему личному кабинету, как к банку онлайн. да, Потому что здесь можно заработать очень хорошие суммы. Итак, нажимаем кнопочку вывод. Подтверждаем. И заявка успешно одобрена. да, То есть на Payer у нас вывод инстант. Здесь кнопочку нажимаем, и на балансе у меня 264 рублей. Еще раз для скептиков обновляю страничку, перехожу в историю. И здесь 262 тысячи рублей. Также вы, наверное, спросите, где остальные средства? Да, если я заработал, вот смотрите, практически полмиллиона рублей. Я вам отвечу: да, то есть я ставил клонов своим партнерам Также я, соответственно, выводил внутреннюю валюту. Больше 200 тысяч продал. Так что. В принципе, это сумма чистого заработка, вложился я в эти маркетинги на 8700 рублей, сейчас можно приобрести 5 уровней, соответственно, да, то есть нельзя их пропустить, их нужно покупать по порядку, а если вы купите 5 уровней, то, соответственно, 10 уровень можете купить, минуя 6, 7, 8 и 9. В принципе, на этом все. Дальше будет много видео обучающих и по данному проекту, да, о новостях, о том, как здесь работать, какие-то нюансы я буду освещать. Переходите ко мне в Телеграм, я вас добавлю в командный чат, если вы в нашей команде. Будем зарабатывать вместе, там, соответственно, больше 400 участников. Поэтому жду вас всех там, зарабатывайте много, всем всего доброго, пока-пока!